Был внесен законопроект о тотальной биометрической идентификации депутатом от «Справедливой России» Аксакова под давлением Центробанка. Он подразумевал, что никто из вас не сможет воспользоваться никакой государственной услугой, не получить ни копейки в банке, если не сдаст биометрическая фотография и не пройдет аутентификацию голоса. Абсолютно и тотально для всех. Он так был предусмотрен. Это сейчас во многих банках жульничают. Давайте прочитайте смс, предупредите всех остальных. Или давайте мы вас фотографируем. Потом что происходит? Приложите свою карточку. Мы должны проверить. А секретно, а не очень не секретно, а собрав с вашим согласием, они уже внесли пункт в карточку что она является вашей ЦП. И вам даже не надо расписываться. Они просто набрали в компьютере какой-то документ, вас попросили приложить ЦП, вы приложили и подписались на сбор и отправку биометрики. Они скрывают, до какой степени мы упали и до какой степени с нас смеется весь мир. Потому что степень издевательства над нами, над нашими правами всевозможных олигархов, лягушат и олигаршат, она не вписывается ни в какие рамки. И норма о том, что недопустимо людей клеймить, присваивать числовые или идентификаторы, номера вместо имен для примитивного цифрового управления людьми, как Рабами является преступлением против человечности. И в Нюрнбергском трибунале, который является бессрочными международными нормами, не допускающим реанимацию фашизма, это прямо написано. И второй признак разлучение близких родственников, матерей с детьми, является тоже признаком фашизма. А у нас это все реализуется через ювенальную вестицу. Так вот, что сейчас эта цифровизация, знаете что? Это ж, как можно назвать? Это все пороки прошлого. самое чудовищные. Это рабство. Откуда оно появилось? Рабство как таковое. Это ростовщики выдавали кредиты еще в древнем мире, а потом... Людям, которые не могли по ним рассчитаться, они лишали права на имя. Как и животным, только вместо товара людям ставили приму Вот основной источник появления рабов. Вот оно, древнее рабовладение цифровое.